22 июня в Министерстве по делам молодежи и спорта стояла торжественная церемония награждения победителей и призера спартакиады в вузов Республики Татарстан. Команда КФУ завоевала первое место по итогам спартакиады вузов Татарстана. Победителей турнира наградил в Казани президент ФИСУ Олег Матыцин и глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов. От Казанского федерального университета диплом за первое место в общекомандном альным за спартакиады в вузов Республики Татарстан получал начальник отдела физкультурно-массовые и спортивные работы Алексей Ливанов. Завершил спартакиада вузов Республики Петерстан. Наш университет в этом году добился высоких результатов, шагнул вперед и заявил заслуженное первое место. Спартакиада проводилась по 31 виду спорта. В большинстве из видов наш университет занимал стабильные призовые места. Итог спартакиады ну, – закономерный. Наши студенты и наш университет места. Представители КФУ были также отмечены по итогам соревнований студенческих спортивных лиг по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею и шайбы. В частности, команда Елабужского института КФУ первоествовала в женской баскетбольной лиге А набережной Челнинского института Казанского университета в соревнованиях волейболистов. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.